здравствуйте сегодня поговорим о том как размножить безусую клубнику и что это такое и в чем преимущество этой клубники и как сохранить ее укоренившуюся на зиму вот у меня кустик безусой клубники сегодня у нас ноябрь месяц 10 ноября и посмотрите как чувствует моя безусая клубника себя сегодня Видите, сколько она дает цветоноса цветет сколько у нее розеточек мальчик цветет во все ее нужно размножить для того чтобы ее размножить нужно для начала убрать старый лист вот таких просто обрываю по кругу. А затем выкопать весь куст. Она урожай дает хороший. Вот сухие много было веточек с урожая. Она усов вообще не бреет. Ну, может быть, первый год немножко дает усов. А так она размножается делением куста. Метанос много ягоды крупные сладкие ароматные сорт очень хороший можно сажать его компактно вот этот кустик теперь нужно выкопать и поделить его на части и посадить вот в этом месте была тоже безосая клубника я ее выкопала сейчас буду сажать а затем примусь к этому кустику вот я сделала небольшую грядку, по краю грядки посадила чеснок, так как от чеснока меньше болезней, слизни меньше нападают. Мне нравится по краю грядки сажать чеснок. Теперь приступим к укоренению клубники. Один рукавички и покажу вам результаты смотрите она растет и у нее начинает древеснеть ствол вот он становится древесный и по краю ствола начинает разрастаться вот детки очень много деток а усы она не пускает вообще и вот эту каждую детку нужно отделить и посадить отдельно. Если посадить ее с осени, она укоренится и будет давать урожай. Отделять детку легко, вот так потянуть. и уже готовое растение. Корешок маленький, но он все равно примется. Одну детку я отделила. Вот вторая детка, совсем маленький корешок, один длинненький. Вот эти сухие листики желательно удалить. Даже самые маленькие детки я беру обязательно. Вот смотрите, получилось вообще без корня. Вот с этой стороны вот такое маленькое чудо. Тоже посажу, так как этот сорт очень ценный. Вот. Без корня тоже сажаю. Вот с таким корешочком. Вот этот старый листик уберу. Второй кустик, смотрите, сколько деток много. Сейчас убираем старые листики и приступим к делению куста. Этот сорт клубники можно сажать близко так как усов не дает ухаживать за ним легко он какой прекрасный кустик и на весну он пустит много корней и весной я могу его лишнее продать а сейчас осенью конечно вот такой кустик я продавать не буду потому что он у меня укоренится сто процентов а у людей неизвестно. Вот. Такой замечательный будет пышненький кустик. С одним корешком. И вот этот поделю. так как этот ствол старый уже не нужен, ведь он свое уже отжил, а молодая детка вот она пойдет в рост. А если оставить в таком состоянии с толстым стволом, тогда ну, клубничка мельчает, ее нужно желательно пересаживать. Вот как у меня получилось розеточек. Это вот с ягодами еще. цветочкой цветочной. Старые листики отберу. Цветочную кисть тоже уберу. А это посажу. Попадаются легко, которые делить черенки с клубникой а попадаются и тяжелые экземпляры вот посмотрите например вот этот вот этот видите как его тяжело поделить ну и беру секатор и начинаю увлекаться вот это можно отделить так немного старый Стволик останется, если бы вот такая розеточка, но она сильно маленькая. Для этого я оставлю немного вот этой старой древесины. И это тоже, видите, как я вот так обрежу. Вот этот пучок посажу отдельно. Здесь молодые корешочки, они быстро пойдут в рост и с этого тоже может что-то проклюниться, Видите, зелененькая. Я оставлю. Этот стволик, как с ним поступить? Вот эту часть срежу. Толстую. Видите, какой он старый, сколько лет рос. Вот это все. Корень, он уже не годится. Его нужно срезать. И посажу на уровне земли. Все равно напустит молодые корни. Подожду немножко, буду ее поливать. Отделять нет смысла, вот эти маленькие розеточки, так как они совсем маленькие. Видите? Вот эти, конечно, уже покрепче. Эти вот так отделяем. Раз. И потянула, видите, без корня но она все равно будет жить крепкая розеточка двойная, будет ей хорошо и вот эту отделю старые листики цветоносы, все удалю а эту двойную розеточку посажу вместе корешок молодой, крепкий с этой что еще могу взять? Ну, вот эту еще возьму. Не хочет отделяться. Надо секатор взять. С пенечком получилось. Ну, клубника вообще это замечательный сорт я его очень люблю и никогда не выйду с этого сорта вот этот пенек я выброшу а вот эти молоденькие спокойно посажу все таким образом я поделила смотрите сколько у меня получилось клубничин с двух кустов сейчас я посажу грядку вот я сделала углубление сапкой Ещё и беру, маленькие кустики. вот видите они без корня одни стволики я их тоже посажу я их буду сажать просто вот так даже не взрыхлять землю так просто придавила посадила близко друг возле друга потому что весной я их буду все равно пересаживать главное мне чтобы они прижились и пустили корешочки на кучке маленькой вместе зачем мне много места занимала если они совсем молодые и без корня такая грядка у меня небольшая получилась из двух кустов клубнички видите абсолютно без корня и я его сажаю Сейчас возьму в руки покажу, как я сажаю. Видите? Вот так ставлю, прижимаю, с двух сторон обжимаю. Все. Из двух кустов получилось. У меня кустов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Эти не буду считать. Восемь, девять. 10, 11, 12, 13, 14, 15 кустов клубники без иксы. Я считаю это хорошо. На следующий год она пойдет себе в рост. И к весне уже начнет давать урожай. Вот такая замечательная клубничка растет у меня на участке. Излишки я не выбрасываю. Я их продаю. Кому нужно, укореняю в одноразовые стаканчики и даже пересылаю, потому что клубника это замечательно. Еще остался у меня один кустик, сейчас я ее дальше досажу, накрою это все агроволокном и оставлю на зим зимовать. листь он падает, ей тепло, она не вымерзает. Морозов эта клубника не боится. Урожай у нее хороший. Сейчас я выкопаю еще этот куст без усы клубники. Тоже рассажу его. Берем батару. Можно этот кустик целиком посадить в горшок цветочную так как я выкопала и будет давать урожай всю зиму смотрите я выкопала куст безусой клубники немножко его оборвала желтые листики и сейчас буду делить сейчас попробую без секатора поделить один кустик получается такой пышненький посажу и делить можно руками можно секатором все равно все равно этот ствол старый он не нужен она должна пустить молодые новые корешочки два кустика Вот смотрите, чем отличаются молодые корни от старых. Вот этот старый корень, он уже питание не дает. А вот эти вот беленькие корешочки, это отличные корни. Это я сейчас все уберу, зачищу и посажу отдельно кустики. Можно, конечно, было бы поделить еще больше. Но я оставлю так, как есть. Для того, чтобы не весной уже дали урожай, это будет загущенное. Это надо поделить. Вот так. Хотя бы на два. Старый стволик тоже желательно убрать. О, еще пришлось поделить. И получилось с одного куста. Раз. Два. Три. Этот я не считаю. Четыре. Пять. Шесть. Семь кустиков. С одного куста будет семь мощных кустиков. Весной они дадут урожай. Сейчас я их буду сажать на другое место. Здесь у меня пошла вьющаяся клубника. Поэтому я не хочу, чтобы смешивались сорта. Я уже оставлю этот кусочек для вьющей клубники. Она у меня опустилась вниз. Тоже очень хорошо разрастается. Дает отличные кустики. Это искушение. Ее можно поднимать вверх. Или посадить в кашпо. И она дает на усах очень много урожая. Здесь продолжение ряда, ряда. Это маленькие розеточки. А здесь я посажу вот эти большие розеточки так рядышком. Это клубничка уже даст урожай, а это я буду обрывать цветочки. Она будет весной давать мне розеточки. А с этого я получу урожай. Какой урожай я получу весной, я вам сниму на видео. И все покажу подробно. Посадку клубники я закончила. Цветочки я все удалила. Вот цветочки. Они не нужны, они будут тянуть лишнее. А вот эти корни, я, наверное, их тоже посажу в отдельное место все вместе. Вдруг какой-то проклюнется. Сейчас я полью. У нас морозов еще нет. Плюс 15 днем. Ночью плюс 9. Еще спокойно можно оставить в таком состоянии. Накрывать пока не буду. Пару дней она у меня простоит просто в земле полита. Я вот так прижала. Посадила и прижала. Розеточка на уровне земли. Это потом все вот так разровняется. Вокруг я Обсыпаю опилками и укрываю агроволокном. Вот такая грядочка у меня получилась из трех кустиков клубники. Спасибо всем за внимание. Оставайтесь на моем канале. Ждите новых видео. До свидания.